Всем привет, мюзикмены, С вами магазин для музыкантов рок-н-ролл у микрофона Глеб. И в этом видео мы посмотрим на USB аудиоинтерфейс компании Роланд серии Rubix. Конкретно для данного сюжета в наших руках оказалась внешняя звуковая карта Roland Rudix 24. Это не самая бюджетная версия из представленной серии, но и не самая дорогая. Золотая середина, так скажем. В красивой глянцевой коробке помимо аудиоинтерфейса разместили провод USB 2.0. Инструкцию. Но и это еще не все. Для счастливых обладателей аудиоинтерфейса серии Rudix в комплекте тщательно спрятан промокод на скачивание программы Ableton Life Lite. Корпус устройства, как и задняя стенка, выполнены из Металла. интерфейс ощущается увесистым я бы даже сказал что он достаточно тяжелый но хотя нам же не банку им качать нижняя стенка также из металла а вот уже лицевая панель сделана из пластика к слову все крутилки и кнопки также реализованы из пластмассы вообще хочется сказать что дизайн у данного usb интерфейса достаточно строгий чем-то отдаленно напоминает штрэмбер qr22 на лицевой панели расположили несколько секций управления. Первая включает в себя два комбо-разъема XLR Jack, один из которых способен работать с инструментами с высоким сопротивлением по типу электрогитар или баса. Включается этот режим кнопкой High z две ручки чувствительности по одной на каждый канал, а также кнопкой включения фантомного питания 48 вольт. Вторая секция включает в себя регулятор встроенного компрессора или лимитера. Включить необходимый режим можно кнопкой ниже. Подробнее о данной функции мы поговорим немного позднее. Третья иное как мониторинг. Эта функция позволяет слышать звук гитары или вашего голоса без задержек и искажений. Есть возможность мониторить как стерео, так и моносигнал. Переключается это соответствующей кнопкой. Четвертая секция включает крутилку общей громкости на линейные выходы, крутилку громкости наушников, а также разъем джек 6 3 для подключения гарнитуры. Более органов управления на передней панели нет. Но я забыл упомянуть об индикации, которые выполнены достаточно удобно. А конкретно Индикаторы расположены не просто прямо на панели, а как бы захватывают и верхнюю крышку. Получается, что даже если сверху смотреть на звуковую карту, то все равно можно будет следить за тем, не перегружается ли у вас рабочий канал. Казалось бы мелочь, но очень комфортно работать. Задняя панель, как и передняя, представляет из себя все возможные переключатели и разъемы. Рассмотрим каждый из них подробнее. Первое, что бросается в глаза – переключатель питания. В одном положении аудиоинтерфейс Rubix 24 будет работать с вашим компьютером, в другом положении с планшетами на базе iOS. Затем идет вход и выход для подключения MIDI-консолей, две стереопары TRS-разъемов для подключения внешних мониторов или к микшерному пульту. Один из интересных переключателей в данной звуковой карте – это Loopback. Он позволяет выводить звук с компьютера, программу звукозаписи через карту рубикс эта функция будет полезна и для тех кто занимается стримами никаких куча звуковых дорожек в ОБС, все управляется через вашу карту следующий переключатель компрессор лимитер им вы выбираете тот эффект который будете использовать в своей работе а уже на передней панели можете его включать выключать под ним расположили переключения развязки с землей а также регулировку маршрутизации на наушники предлагаю подключить карту к компьютеру и в реальном времени протестировать работу компрессора или лимитера хочу сразу сделать ремарку что звук дополнительно обрабатываться не будет все изменения в записи будут выполняться исключительно силами данного аудиоинтерфейса так что одевайте наушники чтобы лучше слышать разницу давайте послушаем как звуковая карта roland rubix 24 записывает голос в данный момент он звучит без обработки используя микрофон behringer b1 pro ссылка на него также есть в описании к этому видео предлагаю долго не томить и первым делом накинуть компрессацию включаю эффект и поворачиваю ручку на 15 процентов Надеюсь, что изменения в голосе вам уже слышны. Лично я слышу, как в наушниках добавилась некая компрессация. легенькая такая прямо, чуть-чуть. Предлагаю поставить значение ровно на середину. Как вы можете видеть, ручку я выкрутил ровно на середину. Звук стал еще более скомпрессирован. Давайте не откладывать в долгий ящик и выкрутим ручку прямо на максимум. Значение я выкрутил на максимум, и если бы камера снимала меня то вы бы могли увидеть, как я отодвинулся от микрофона, потому что я вижу по звуковой дорожке, как звук начинает немного клиповать. Чтобы не допускать перегруза и уберечь ваши ушки, я немного отодвинулся. Что ж, вот так звучит компрессор в данной звуковой карте на максимум. Давайте включим лимитер. Как и всегда, сперва голос звучит без обработки. Сейчас я включаю эффект. И ставлю рукоятку на 15%. Вроде бы никаких изменений не произошло. Но во всяком случае я по звуковой дорожке не вижу, чтобы лимитер пытался урезать мой голос. Давайте поставим значение ровно на середину. На середине уже заметно, как лимитер пытается справляться со входящим звуковым сигналом. Он его немного подрезает в районе низких частот. Давайте выставим значение на максимум. И вот теперь работа лимитера заметна по максимуму. На самой звуковой карте видно, как загорается красная лампочка. Это означает то, что лимитер пытается срезать взрывные звуки, такие как B, P и другие задувы в микрофон. Подводя итог, можно сказать, что представленный в видео USB аудиоинтерфейс Roland rubik 24 подойдет без исключения всем, кто занимается музыкой, стримами, подкастами, записью аудиокниг, проводит конференции по скайпу и так далее. Данное устройство универсально настолько, что подойдет каждому и справится с любой поставленной задачей. Как человек, который часто проводит прямые трансляции, могу отметить, что функция Loopback упрощает работу со стримами. Теперь нет кучи звуковых дорожек в OBS. Весь поток звука управляется через карту, и это удобно. Как и удобен встроенный регулярно компрессор, -лимитер. Это позволяет обходить стороной установку виртуального кабеля, запускать программу по обработке голоса, накидывать в ней эффекты, отправлять обработанный сигнал в ОБС, чтобы звук был лучше. Он лучше, но ресурсы компьютера не безграничны, стрим то и дело будет лагать, да и звук станет поступать в ОБС с задержкой. А вот когда можно накинуть компрессор прямо на звуковой карте, при этом никак не нагружать компьютер, накладывать эффект в реальном времени без задержек, это реально круто. Ссылку на Roland Rubix 24 вы найдете в описании к этому видео. Также в описании можно отыскать ссылки на наши социальные сети. Подписывайтесь на них, там я слышал интересно. Не забывайте подписаться на наш музыкальный канал Rock'n'Roll. У нас уже заготовлено множество крутых роликов, еще будет на что посмотреть. У микрофона был Глеб. Услышимся, увидимся в следующем видео. Пока, мюзикмены. Пока.